Привет, вы на канале Science TV, и посмотрев это видео, вы узнаете ответ на вопрос, почему мы мигаем. Ну а перед началом просмотра я хочу выразить огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Для меня это очень важно. Спасибо вам за вашу поддержку. Ну и после просмотра, конечно, не забудьте оценить видео лайком или же дизлайком, и написать свое мнение в комментариях. Для меня это тоже очень важно. Ну а теперь, готовы узнать ответ на вопрос, почему мы мигаем. Погнали! Когда мы управляем транспортным средством во время плохой погоды, очень важно, чтобы щетки-стеклочистители работали эффективно. Но даже самые лучшие автомобильные стеклочистители не могут сравниться со дворниками, которые были даны природой нашим глазам. Веки наших глаз, двигающиеся вверх и вниз, являются своего рода дворниками, когда мы мигаем. Веки сами по себе представляют собой складки кожи и могут подниматься и опускаться с помощью специальных мышц, но они движутся так быстро, что никогда не мешают нашему зрению. Любопытная деталь. Наши веки работают автоматически, так же, как включенные дворники. Мы мигаем каждые 6 секунд. Это значит, что в течение жизни мы опускаем и поднимаем веки около 250 миллионов раз. А теперь давайте выясним, почему моргание важно для нас и как это защищает наши глаза. А вот одной из причин является наличие ресниц. Это короткие волоски, идущие по краю каждого века. И они предназначены для того, чтобы задерживать пылинки, которые могут попасть в глаза. И вот, к примеру, когда мы идем под дождем или в пыльную бурю, веки автоматически закрываются и ресницы отводят инородные частицы. Брови также препятствуют попаданию в глаза капель дождя или пота. Но нет-нет-нет, главная польза от моргания в том, что происходит автоматическое смазывание или увлажнение глаз. Дело в том, что вдоль края каждого века проходит ряд из 20 или 30 маленьких желез. Эти железы имеют выходы между ресницами. И когда веки закрываются, железы выделяют секрет. И это выделение смазывает поверхность глаза, века и ресницы. И вот поэтому они не высыхают. Теперь давайте поговорим о том, как моргание обеспечивает увлажнение глаз. В каждом глазе есть слезная железа, в которой хранится жидкость. Это слезы. При моргании века открывает слезную железу, и из нее выделяется немного жидкости. Это защищает глаз от высыхания. Можно с уверенностью сказать, что мы плачем каждый раз, когда моргаем. А на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам интересным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить такие полезные видео. А вот еще парочка полезных видео. Приятного вам просмотра и до следующей встречи, друг.